Добрый день, друзья! Меня зовут Александр Волин, и сегодня я решил сделать царский подарок вам, и я думаю, что он вам очень пригодится. Подарок не материальный, информационный, но если вы его используете, то очень многие люди смогут избавиться от тех проблем, которые в основном женщины, которые называются опухоли, груди. Вы знаете, они бывают как злокачественное, так и доброкачественное. Доброкачественное – это фиброзно-кистозное изменение, то есть киста, фиброадиомы, внутрипротоковые протоковые папилломы, ну и так далее. И как итог, конечно, бывает, это рак молочной железы, не дай бог никому, но это случается, случается часто и случается по причине, без причины у нас в жизни ничего не бывает. Как это происходит? Давайте я задам вам вопрос. А вы попробуйте на него ответить, кто использует вот такие дезодоранты или такие, которыми мажутся, кто их использует и зачем. Мы идем в гости, мы идем работать среди, среди людей, мы не хотим, чтобы от нас пахло потом, и конечно мы используем эти вещи, мы вынуждены их использовать. Я вам покажу сегодня то, что можно использовать гораздо эффективнее и которое действует гораздо эффективнее и намного безопаснее. Почему эти дезодоранты так опасны? Вспомните, лет 50 их еще не было, и люди не болели раком. Во всяком случае, не в таком количестве, как сегодня. Сегодня они болеют. Причина. Организм каждый день избавляется от токсинов. Лимфоузлы, это у нас под мышками, для этого и предназначены для того, чтобы пот отделялся. Все, практически 99% этих дезодорантов и диодоранов, они сегодня работают не только ароматизаторами, но еще на сужение сосудов, особенно, когда 18 часов или 24 часа, это 24 часа у вас перекрываются сосуды, и токсинам, которые должны выйти из нашего организма, выходить некуда. Естественно, они ищут место в нашем организме, где бы им остаться. Организм у нас умный, он распределяет их по нашему организму, куда им деваться. и, естественно, наш склад организма – это жировая ткань или у женщин – это грудь. Накапливаясь так, токсины как суются. И образуются опухоли либо злокачественные, либо доброкачественные. Вот, чтобы этого не было, что делаю я? Сейчас я вам покажу, как я это делаю, ну а затем объясню, как это работает. Если вы начнете это использовать, то токсины будут выходить, как положено, но потом пахнуть вы не будете. Итак, нам понадобится баночка с пуливизатором. Я использую вот такую, потому что она удобная, маленькая, помещается в карман. Ну, женщинам в сумочку, и я использую это. В принципе, раствор готовлю на неделю, поэтому большой баночки делать не обязательно. Вот такая вот подойдет. Дома у каждого, наверное, есть что-то в этом роде. Для приготовления своего дезодоранта я использую антиоксиданты. Это безопасно, это не сужает сосуды. Это просто нейтрализует запах токсинов, то есть запах пота. В данном случае я использую Redox Rinse. По цене это выходит дешевле, чем любая из этих вот баночек. Redox Rinse баночка стоит 13,50. Если разделить на 50 капсул, мы использовали одну капсулу, капсула получится 27 центов. Вот и посчитайте, на неделю 27 центов. Как это делается? Берем одну капсулу Redox Rinse, высыпаем на вот такое примерно количество воды, чтобы в баночку поместилось. Он там очень хорошо растворяется. В принципе, можно помешать. И переливаем в пузырек. У меня получилось даже чуть меньше. Можно долить воды. Но вот этой баночки хватает, в принципе, на неделю можно пользоваться. И затем, вот так это действует, побрызгали, Поверьте, это будет действовать гораздо дольше, чем любой дезодорант. Он абсолютно без запаха и запах пота на 12 часов нейтрализует. Но если уж очень сильно пахнет, можно всегда достать из кармана, потому что он помещается в карман и побрызгать еще раз вы обезопасите себя от отложения токсинов в организме. Конечно, если они откладываются, необходимо чиститься, но это уже другая тема, другого разговора. В принципе, если захотите узнать подробнее о редоксине, в конце этого фильма будет ссылка на антиоксидант редоксин, как, как им пользоваться еще можно. А если захотите почиститься, то в конце также... Будет фильм, который расскажет вам об очистке. В любом случае, под этим видео вы найдете все ссылки необходимые, если захотите вдруг заказать этот антиоксидант. И также, если захотите почитать о нем подробнее и почитать подробнее об очистке организма. А я с вами прощаюсь, берегите себя, храните свое здоровье и всего вам доброго. С вами был Александр Волен.